Уважаемые коллеги, доброе утро еще раз. Я предлагаю начать. И я представлюсь, меня зовут Оксана Анистратенко, я являюсь представителем оператора конкурса стипендиального на получение именно стипендии Владимира Потанина. Со мной в прямом эфире на связи моей коллеги, директор программ Фонда Потанина Наталья Шульгина и мой коллега Дмитрий Лапин. И, собственно, мы будем с вами тесно общаться на протяжении всего конкурса, поэтому очень приятно познакомиться. И я бы сейчас попросила убедиться всех, что выключены микрофоны, пока что вот на тот момент, когда я буду рассказывать что-то. Да? И второй момент такой, да? конференция, консультация записывается, просто потому что мы хотим дать возможность тем, кто не смог к нам сегодня присоединиться, просмотреть это в записи, и, может быть, вы захотите вернуться к каким-то моментам. Поэтому, если вам по каким-то причинам некомфортно, чтобы было ваше видео, да, то вы можете просто выключить видеоизображение и оставить, не знаю, какую-то заставку приличную на ваше усмотрение, собственно. И тоже два таких момента, да, я вот в самом начале в чате дала ссылки прямые на два основных документа, которые будут, собственно, и с которыми мы будем работать непосредственно на все время реализации программы, поэтому, ну, такая вот убедительная просьба, это все внимательно прочитать и посмотреть. Первое — это «Принципы и правила конкурса», да, то есть это, собственно, наша Библия, по которой мы живем э, до окончания э, конкурса. И образец заявки э, тоже в, э, в формате PDF. Э, посмотрите, ссылки даны... Э, ну вот, я не знаю, если вы прокрутите чат на самый верх, первые две верхние ссылки э, там есть. Да, если сейчас не видно, давайте я тогда обязательно их в конце нашего общения продублирую, чтобы это у всех было. Трансляция сейчас... Пусти, пожалуйста, все меня видно, слышно? Отлично. Да. Если... Да, спасибо. Если у кого-то какие-то проблемы со звуком или с видео, да, то моя рекомендация э, как-то... Не знаю, попробовать перезагрузить, наверное, да, прежде всего. И э, давайте, значит, все-таки с вами сегодня начнем. Да? И я предлагаю так, я вкратце сейчас расскажу вообще, о чем программа, все наши э, ожидания. Э, мы пройдемся по основным таким э, моментам. В программе, и дальше я уже предоставлю открытый микрофон, чтобы можно было или в чате, или голосом озвучивать уже те вопросы, которые непонятны. И тоже ссылки обязательно мы закрепим в Телеграм, да, спасибо за эту идею, и если кто-то еще не знает, у нас действует с этого года Телеграм-канал информационный, поэтому и там есть чат. Поэтому мы постараемся всю информацию оперативно очень скидывать, да, чтобы вот как-то у вас это всегда во первых было под рукой, и чтобы мы могли быстро и оперативно с вами общаться. Поэтому давайте начнем. Итак, мы сегодня, еще раз повторю, да, мы сегодня говорим о стипендиальной программе Владимира Катанина. Это программа на получение именной стипендии для студентов магистратуры первого-второго года обучения, и в конкурсе могут участвовать студенты 75 вузов-участников. Да, то есть это, с одной стороны, программа федеральная, но с другой стороны, программа все-таки ограничена ведущими вузами Российской Федерации. Есть... Список этих вузов на сайте фонда, и прежде чем вообще кидаться, как бы заполнять заявку, советую все-таки с этими списками ознакомиться. И второй момент, который бы я хотела сказать, да, наверное, который всех очень волнует, сейчас сайт пока еще не открыт на прием заявок. Сайт в процессе доработки, и вы можете официальное сообщение об этом прочитать на сайте фонда. Мы все очень ждем открытия ориентировочно к 15 октября. Но мы считаем, что, наверное, это в какой-то степени хорошая и как бы позитивная вещь, потому что мы очень рассчитываем на то, что ты вывод все это время, которое между, скажем, объявлением о старте конкурса и... Непосредственно открытием портала вы используете для того, чтобы вы могли не знаю, ознакомиться с документами, подумать над сочинениями. И самое главное, да, мы все еще живем в такой очень нестабильной обстановке в плане санитарно-эпидемиологического фона, пока вузы ваши открыты, пока. Вот есть еще доступ, и я надеюсь, что все-таки это сохранится, тем не менее мы немножко подстрахуемся, чтобы вы смогли своевременно взять все справки и рекомендации, которые требуются для участия в конкурсе, потому что это тоже очень и очень важно. Сейчас я э, запущу презентацию, и мы с вами э, по ней быстро пройдемся, если вы не возражаете. Да. Итак, мы говорим о том, что в конкурсе могут участвовать студенты очной магистратуры из 75 вузов-участников программы. Размер стипендии с января этого года составляет 25 тысяч рублей в месяц. И э, стипендии будут выплачиваться, да, здесь опечатка, извините, пожалуйста, с февраля 2021 года, естественно. И для студентов первого э, курса э, стипендия, Выплачивается в течение полутора лет для студентов второго курса в течение шести месяцев. И, соответственно, конкурс точно также будет проходить в два этапа но раньше если да, кто-то с нами уже вот второй год участвует вы знали что то есть мы совершенно как бы логично разбивали на заочный и очный этапы сейчас долго думали над формулировками и оба этапа они как-то зафиксированы ну то есть они с одной стороны оба Заочные, потому что такого живого общения не произойдет, но с другой стороны решили остаться в терминологии очных отборов, просто потому что все-таки будет работа в малых группах, будет работа практически один на один, и, собственно, Терминология как бы исторически сохраняется. И так как конкурс проводится в два этапа, это полузаочный и полуфинальный, то есть, собственно, когда вы отправляете, пишете заявку и отправляете ее на конкурс, и, соответственно, очный, когда тоже в онлайн-формате, в дистанционном, вы встречаетесь с командой тренеров, и происходит тестирование на те компетенции по тем критериям, которые тоже прописаны в принципах и правилах. График конкурса этого года, последний день подачи заявок 20 ноября. То есть, как бы мы сейчас не ждали 15 октября, вот крайний срок — это 20 ноября. И хочу сейчас обратить внимание, что прием заявок заканчивается в 23.59 по московскому времени. То есть, это вот ровно в это время автоматические настройки портал закрывают просто вот от слова совсем. Поэтому наша такая нежная просьба не затягивать до последнего момента, потому что... На портал могут быть большие нагрузки, и мы, соответственно, не всегда с... можем какие-то технические моменты своевременно отлавливать и устранять, поэтому вот... Просим по возможности все-таки не ждать последнего дня. 25 декабря 2020 года будет объявление результатов заочного этапа. В заочный этап выходит не более 2000 человек из всех вузов. При этом никаких квот на количество студентов от одного вуза или количество студентов по одной номинации, квотирования не существует. Отборы финальные пройдут с 25 января 2021 года по 10 февраля 2021 года. Как я сказала, это все пройдет в режиме онлайн, и существенное преимущество для этого... Для такого формата, что раньше у нас, к сожалению, те студенты, у которых были, допустим, зарубежные стажировки или еще какие-то были такие непредвиденные моменты, они у нас не могли участвовать. Вот такой формат мы считаем, что он только в плюс и совершенно спокойно могут присоединиться все из любой точки мира. И 25 февраля 2021 года будет объявлен список победителей. Традиционно это 500 человек основной список и 10 человек резервный список, если по каким-то причинам из основного списка люди участвовать не могут. Соответственно, что касается отчетности, отчетность предоставляется фонд регулярно. Это немножко с опережением, но тем не менее, да, чтобы вы знали, почему это важно. Потому что... В принципе, благотворительный фонд Владимира Баталина от вас не требует э, ничего взамен на эту стипендию, кроме того, чтобы вы, в общем-то, качественно выполняли свою основную э, работу, скажем, да, то есть это учились на хорошо и отлично. Право на стипендию утрачивается, если вы одну из сессий, если в сессии по, по, по, происходит хотя бы одна оценка удовлетворительно, да, то есть вот... Какие бы трогательные истории за этим ни стояли, все-таки оценки 4-5 это то, на что мы рассчитываем. И, соответственно, по окончании магистратуры студенты второго года обучения прикладывают копию диплома и содержательный отчет. Соответственно, еще раз скажу, что да, программа для студентов очной формы магистратуры, студенты первого-второго года обучения, неважно, это бюджетная или коммерческая основа, и, соответственно, 75 вузов-участников и их филиалы, но здесь такая оговорка, те филиалы, которые расположены на территории Российской Федерации. Ограничений по гражданству и возрасту у нас нет, то есть у нас есть участники, у которых есть уже кандидатская степень и они не традиционного студенческого возраста, у нас очень успешно участвуют граждане других государств, но здесь я должна говориться, и это тоже очень важный такой момент, что рабочим языком программы является русский язык. То есть те люди, для которых русский язык не является родным, мы понимаем, да, и это не тест по русскому языку, но знания языка должны быть достаточными для того, чтобы качественно составить заявку и пройти очные отборы, потому что у нас в прошлом году был такой казус, наверное, вот добрые люди помогли студенту заполнить заявку на достаточно хорошем, приличном русском языке, но когда дело дошло до очных отборов, оказалось, что студент нужен переводчик. Поэтому, в общем-то, естественно, в этом случае переводчик не предоставляется, и как бы нужно это иметь в виду. Были и обратные ситуации, когда студенты с родным русским языком, очевидно, считая, что их знание английского языка является конкурентным преимуществом, заполняли всю форму заявки абсолютно, писали эссе на английском языке, каким бы совершенным английским не владели там. Я, мои коллеги, наши эксперты, заявка автоматически в этом случае снимается с конкурса, потому что, опять-таки повторюсь, рабочим языком является русский язык. Предыдущее образование, то есть, должно быть, естественно, предыдущее образование на уровне бакалавриата специалитета, предшествующей магистратура, кандидатская степень, препятствием не является. И тоже очень важно: уже не первый год все заявки, поступившие на конкурс, проходят проверку на плагиат. И, соответственно, оригинальной заявки должна быть 80%, не менее 80%. Во всех спорных случаях, если нам система показывает, что оригинальные заявки менее 80%, мы э, обязательно отправляем вам отчет. Чтобы вы с ним ознакомились, потому что иногда бывает так, что действительно чьи-то статьи, то есть статья написана вами, но кто-то ее когда-то очень удачно сплагиатил, и она висит в открытом доступе, не под, соответственно, вашим авторством. Мы с этим тоже разбираемся, то есть мы в этом случае подходим индивидуально абсолютно к каждой заявке, где степень оригинальности менее 80%. Да, то есть мы автоматически не отклоняем, но при этом да, вы должны быть готовы показать, что это все-таки действительно ваша работа, и это не копия, там, я не знаю, предыдущих каких-то работ ваших коллег. Были уже вопросы такие, что если человек участвовал в прошлом году, подавал нам заявку, и, соответственно, в этом году ну, какие-то вещи, они есть совершенно ожидаемо остаются теми же самыми, и система может это показать как плагиат. Но, во-первых, мы видим тогда в этом случае, что, в общем-то, ссылка идет, мы используем одну и ту же систему уже на протяжении вот, третьего года, ссылка идет именно на ваши работы, и, в общем-то, мы, опять-таки, вот этот риск мы стараемся нивелировать, и это все обсуждаемо, это вас не должно а, беспокоить. И еще один такой момент, убедительная просьба. Мы работаем сейчас не то, что в век цифровых технологий, у нас просто вот как бы пакет цифровых этих программ нарастает вообще там день ото дня. Вот убедительная просьба не ставить в фотошопе, в любом графическом редакторе, печати вашего университета, печати ваших научных, подписи ваших научных руководителей. К сожалению, на тех компьютерах, которые мы используем, это тоже очень хорошо видно из-за использования графического э, редактора, если это подтверждено, да, э, к сожалению, тоже бан на участие в любых программах фонда Потанина на следующие два года. Поэтому вот э, давайте так вот прямо сегодня договоримся, этические нормы какие-то поставим, что мы работаем именно вот в, в той логике, что мы доверительно относимся друг к другу. И, коллеги, если можно, я вижу поступающие вопросы в чате, да, просто мне немножко сложно фокусироваться и на презентации, и на чате, я обязательно к этому вернусь. Да, соответственно, кто не может участвовать в конкурсе, ну понятно, да, что это студенты заочной учной формы, студенты из вузов, которые не являются учеными, э, участниками программы, студенты из филиалов вузов, которые расположены за пределами Российской Федерации. То есть даже филиал Санкт-Петербургского университета в СППГУ, к сожалению, в Нью-Йорке. К сожалению, конкурсу не допускается. Что касается категории заявителей, то не допускаются государственные муниципальные служи, служа, служащие эксперты конкурса в течение двух лет, но это, наверное, более применимо к другим конкурсам. Эксперты любых других конкурсов фонда Патанина в течение одного года, действующие грантополучатели. то есть если вы... Не знаю, у вас есть уже одна стипендия, то на вторую, естественно, вы подавать не можете при незакрытом договоре стипендии. Если было ранее выявлено нецелевое использование средств гранта и неэтичное поведение в отношении фонда, если мы видим, когда у студентов из одного вуза, от одного научного руководителя совершенно идентичные рекомендательные письма. То есть даже если вы работаете над одной и той же темой, мы понимаем, что все-таки личности вы разные, да? поэтому вот слово в слово копировать и одного и другого человека, бывало так, что приходили парами и тройками. К сожалению, тоже это недопустимо, и такие заявки тоже снимаются с конкурса. Про плагиат и я говорила, и заявка тоже снимается с конкурса, когда предоставлен не полный комплект документов. К комплекту документов мы перейдем сейчас. Собственно, кто такие победители... Э Конкурсы и какие критерии отбора? В принципах и правилах прописано достаточно подробно, и я хочу сказать, что вот эти критерии отбора по четырем основным блокам, они распространяются как на первый, так и на второй этап конкурса. Да, то есть они никак не, там, не меняются и не перемещаются соответственно смотрят на академический потенциал лидерский потенциал социальную личную ответственность интеллектуальный и творческий потенциал и на самом деле лидерский потенциал он проходит вообще вот этот критерий красной нитью через все программы благотворительного фонда владимира потанина потому что основная цель фонда это создать вокруг себя сообщества лидеров которые могут в принципе брать на себя ответственность за то что происходит в первую очередь с ними и вокруг них. Что требуется для заявки? Да, вот здесь вот я прошу обратить внимание на то, что это как бы такие блоки смысловые, на которых будет делиться заявка. То есть это не то, что прямо вот как бы пять таких вкладок и... Если будет больше-меньше, то вы расстроитесь. Нет? Но в целом мы ожидаем общую информацию от заявителя, естественно, да, ваша мотивация к участию, мы об этом поговорим. Тоже сейчас, позже, научно-исследовательская деятельность, общественная деятельность и работа, и, соответственно, заверения и согласие. Какие данные вам необходимо предоставить? И Из этого, собственно, будет начинаться ваша работа с порталом. Как я говорила, мы работаем по доверительному и принципу и по принципу добросовестности. То есть фонд исполняет честно перед вами все обязательства, мы, как операторы, исполняем все обязательства. Соответственно, мы ожидаем, что вы тоже, вот проходя вот эту самостоятельную проверку перед заполнением, перед началом заполнения заявки, честно отвечаете на все вопросы, да или нет. Потому что если вы где-то а, слукавили. Информацию предоставили не совсем корректно, и это всплывает. И Даже если вы становитесь стипендиатом фонда, и это потом где-то всплывает впоследствии, то, естественно, вы мало того, что лишаете стипендии, ваши отношения с фондом портятся достаточно надолго. Ну, соответственно, все вот эти вопросы вы можете прочитать, они тоже есть. и Я дам ссылки на эти документы, где можно ознакомиться, но это как в качестве таких вот основных примеров, вопросов немного больше. И такое нововведение с этого года: все ответы заверяются простой электронной подписью. Да, то есть, что это означает на тот мобильный телефон, который вы указываете при регистрации, приходит СМС-оповещение, и кодом из этого СМС-оповещения вы, собственно, верифицируете, что информация, которую вы предоставили, она правдива, и что вы тот человек, который, собственно, эту информацию и э, выдал. Ну, общая информация, она э, как бы понятна, да, сейчас не будем э, останавливаться, наверное, подробно, за исключением тоже э, одной такой вот важной вещи, э, личный кабинет должен быть зарегистрирован на вашу же там фамилию, имя, отчество, и мы пишем только на русском языке, латиницу мы не используем. То есть вы, когда заходите, вы регистрируете личный кабинет на, не знаю, там, Иванова Ивана Ивановича, это, соответственно, там э, вся анкета, она идет на Иванова Ивана Ивановича. Ни больше, ни меньше. И, соответственно, да, мы еще рассмотрим, что адрес электронной почты, который вы э, даете, он... Э, верный, потому что даже сейчас при регистрации через TimePad, к сожалению, мы пробовали там отправлять э, ссылку на вход в личный кабинет, э, на встречу, и э, очень у многих, к сожалению, были отпечатки в электронном адресе, нам просто приходит отбивка, что адреса не существует. А, поскольку наша вся с вами... Э, Коммуникация будет происходить онлайн и электронная почта, это собственно ваш электронный ящик, это основное такое вот средство с помощью которого мы общаемся. Убедительная просьба сто раз проверьте, что телефон и электронная почта у вас указаны верно, иначе мы просто до вас никак не дозвонимся и не достучимся. И ну вот да, про корректность мобильного телефона я тоже говорила, потому что это собственно степень верификации вас и идентификации вас. Дальше общая информация по вашему образованию. Опять-таки есть такой вопрос, очень часто встречается. Если в дипломе бакалавра там или специалиста встречались какие-то оценки удовлетворительно, означает ли это, что я не могу участвовать в конкурсе? Нет, а с оценками удовлетворительно в дипломе бакалавра или магистра вполне... И даже если вы сейчас студент второго курса магистратуры на первом курсе, у вас были какие-то оценки удовлетворительно, вы можете участвовать в конкурсе. Это ни в коем случае вас как бы не снимает. С участия, потому что, как я говорила, шкала достаточно большая, смотрится достаточно много критериев и параметров, поэтому вот единственный случай, когда оценка удовлетворительно является критичной, это если вы уже стали стипендиатом и в течение какой-то вот данных сессий у вас эта тройка появляется, вот тогда вы, соответственно, уже не можете больше получать стипендию, но, естественно, то, что вы получили, не возвращается в фонд. Вы прикладываете диплом о первом высшем образовании и обязательно с выпиской, потому что, да, ваша успеваемость у нас, собственно, по этой выписке и смотрится. И студенты второго курса обучения обязательно прикладывают выписку, из, выписку оценок за первый курс обучения. И здесь мы просим, чтобы это была не копия зачетной книжки. Да, то, есть это не, то есть вот просто отсканировать и приложить все-таки недостаточно, потому что, к сожалению, во-первых, это часто нечитаемо, тем более, если это не заверено, в общем-то, мы к вам с этим вопросом и вернемся, лучше вот заботиться об этом сейчас. И абсолютно все участники прикладывают э, справку из университета вот, собственно, к чему мы вас сейчас всех и призываем заняться сбором вот этих вот справок, без которых, в общем-то, вы анкету все равно не отправите. То есть должна быть приложена справка из вуза, которая показывает, что вы обучаетесь в одном из вузов участников по очной форме магистратуры, должно быть указано направление и должна стоять дата окончания обучения. В идеале, да, иногда бывает так, что у вузов есть стандартная форма справки, которую они выдают, и не всегда эта дата прямо вот автоматически пробивается. В этом случае мы просим кого-то из университета от руки дописать, что, допустим, там не позднее, там не знаю, 31 июля. Дата окончания. И, соответственно, естественно, эта справка должна быть заверена печатью не гербовой печати вуза, но хотя бы там, не знаю, треугольной печатью факультета, кафедры там и так далее. И... То же самое, да, э, ну, касается выписки из зачетно-экзаменационной ведомости или справки о успеваемости. Да, просто скриншоты из вашего, если у вас электронная зачетка, окей, прекрасно, распечатайте ее, поставьте э, печать. Потому что просто скриншот этой зачетки, но, к сожалению, для нас это не является как бы вот юридическим подтверждением того, что э, это как бы корректно. Да, наверное, вот еще такой достаточно большой и важный блок — это вопросы, заявки, такие открытые вопросы. Это ваша мотивация к участию. И я хочу сказать, что мы позже будем проводить еще дополнительные, дополнительные вебинары по, собственно, нашим рекомендациям к ответам на эти вопросы. Будет вебинар по академическому письму и антиплагиату, и... В прошлом году мы делали с приглашенными экспертами вебинары по лидерству, и тоже это пользовалось очень большой популярностью. Собственно, мотивация к участию, и эти вопросы, они остаются, да? это ожидаемый результат от программы, это ваши личные планы, личные профессиональные планы на ближайшие пять лет. Опять-таки, вот не бойтесь, что кто-то из фонда или там от операторов будет за вами через 5 лет бегать и сверять вообще, как-то бьется ваша стратегия или нет, сбылось что-то или нет. К сожалению, ну, или к счастью для вас, да, такого ресурса и таких планов нет, но тем не менее мы просим вас задуматься, где вы себя видите через 5 лет. И неважно, это могут быть... Я не знаю, планы, это могут быть фантазии, это может быть подкреплено какой-то там, не знаю, уже имеющейся личной истории, тем не менее, вот поразмышляйте. Ваша лидерская позиция, то есть, собственно, считаете ли вы себя лидером и почему. И очень важно нам знать ваше отношение к лидерству, в принципе. И здесь мы просим отнестись к этому вопросу на примере каких-то других персонажей. В принципе, вы можете выбрать абсолютно, это может быть живой персонаж, да? это могут быть, я не знаю, ваши родственники, преподаватели, я не знаю, люди из науки, бизнеса, любой человек, который вас восхищает, это могут быть литературные герои, это может быть, я не знаю, даже, не знаю, герой мультика, это может быть Винни-Пух, хотя он больше литературный герой. Конкретные примеры здесь мы достаточно, ну скажем так, уже опасаемся давать, потому что в прошлом году мы одним из примеров приводили Илона Маска, и прекрасно мы получили ну, достаточный, достаточный объем заявок, где Илон Маск был указан в качестве лидера. Даже был такой случай, когда был Иисус Христос указан. Вот прекрасно, вот действительно, просто объясните, почему именно в этом человеке для вас концентрируется понимание, понятие лидерства. Хотите вы на него быть похожим, не хотите на него быть похожим, тоже это аргументируйте. То есть один из критериев, да, это все-таки это критическое мышление, и любую точку зрения, то есть мы не хотим как бы диктовать вам, что писать, нет никакого правильного ответа. Любая точка зрения имеет право на существование. Наша просьба эту точку зрения грамотно аргументировать. И эксперты, собственно, смотрят именно на взрослость и на логичность и на как бы вот, структуру изложения, да, но не на то, как вы, какую персональ вы выбрали. Общие рекомендации при подготовке ответов на открытые вопросы – и мы опять мы будем это повторять я уверена что до 20 ноября вы это услышите от нас неоднократно экономки то есть на объеме наоборот не экономьте. Да? то есть вы когда заходите в заявку там количество знаков указано и количество знаков оно указано с пробелами да, то есть вы можете в Варде, в принципе, сейчас уже начинать как-то размышлять и думать, чтобы потом просто это перенести в тело заявки, но не старайтесь там, я не знаю, вот ответить, то есть когда ваши планы на будущее и эксперт видит, у меня нет никаких планов, тоже может быть. Но объясните, да, объясните, что, может быть, это ваш стиль жизни, что вы совершенно принципиально не строите никаких планов на будущее, вы считаете, что нужно жить здесь и сейчас, очень модные сейчас, как бы, советы от коучей, психологов, там, тренеров и так далее. Вот это ваше кредо. И вы на перспективу в пять лет совершенно не задумываетесь. Это тоже может быть, это тоже, как бы, вполне логично и понятно, но объясните, почему у вас нет никаких планов, да, потому что вот эта вот одно, одна строчка, она просто вот, ну, ни о чем. Скажем так, постарайтесь писать достаточно, ну, захватить как бы интерес вот с первой фразы. Я разделяю боль вот тех людей, которым писать сложно, потому что я человек, я сама с техническим образованием, и литература, честно, не моя сильная сторона. Да, поэтому вот что-то придумать и написать еще достаточно развернуто для, от меня – по-прежнему, да, требует определенных усилий. Поэтому, опять-таки, вот используйте сейчас вот это время дома, нет открытия портала, на то, чтобы потренироваться и подумать, что бы вы хотели написать. А обязательно опирайтесь, например, да, то есть, когда вы говорите, я считаю себя лидером, почему? Вот, что, что вас, как бы, что считает, позволяет считать вас так, как бы, в этой роли? Ваш идеальный пример лидера, опять-таки, почему? Вы заинтересовались той или иной научной сферой, почему вы выбрали для себя это направление, вам мама сказала, друзья посоветовали, вам просто нечего было делать, вы отскуки, да пошли. Опять-таки, вы можете писать любую вашу позицию, аргументы, аргументы и примеры. И я знаю, что русский язык, он у нас очень богатый и красивый, и одно предложение, оно может, ну, наверное, на половину страницы А4 вполне себе речь. Вот, наверное, в эссе это не совсем правильный подход, да, то есть как бы вот за, на грамотность изложения эксперты смотрят, но не оценивают это не тест по ЕГЭ. И вот, вот, вот эти вот красивые такие витиеватые предложения, когда ты дочитываешь конец и ты не помнишь, о чем начало, к сожалению, это вот в данном конкретном конкурсе для вас будет не в плюс, потому что обычно на экспертов приходится гораздо больше, чем ну, даже 10 заявок. И вот как вот, чтобы они не возвращались и не перечитывали ваши эссе просто потому, что они пытаются понять, о чем вы хотите сказать, это, собственно, тоже та работа, то домашнее задание, которое мы рекомендуем вам проделать. То есть, с одной стороны, да, пишите так, что, может быть, бы вас запомнили, с другой стороны, но на русском языке, еще раз повторюсь, да, с другой стороны вы пишите так, чтобы вас можно было все-таки понять научно-исследовательская деятельность. И очень часто, да, вот вопрос от студентов первого курса, которые только начали там учиться месяц назад. Что, же мне делать, наверное, как бы я не могу принимать участие, потому что у меня даже еще и тема, тема диссертации не определена. Здесь расстраиваться ни в коем случае не нужно, потому что, ну, во-первых, мы думаем, что раз вы пришли в эту область, наверняка у вас что-то уже было там, э, на предыдущем уровне образования, вас заинтересовало. А с другой стороны, просто расскажите, в этой части нет публикации, не определена еще тема. Почему вам это интересно? Какие перспективы развития вы видите? да. Почему именно вот это направление, а не что-то другое? Это тоже допускается, и если вы посмотрите по, скажем, спискам победителей, то студентов первого курса достаточно много. Но если у вас есть публикации, если у вас есть участие в конференции, тогда мы тоже просим подтвердить это, указав, соответственно, ссылки в вашей заявке. Опять-таки, про научно-популярное эссе, когда мы говорим, Эсэ личное, эссе научно-популярное обязательно проверяется на плагиат. Да? Запомните это и, пожалуйста, вот как бы не как, как бы вам не нравилось что-то, что вы нашли в сети интернет, к сожалению, непроходной вариант, и это не нужно делать. И тоже очень хорошо, если вы постараетесь как-то соотнести то, чем вы занимаетесь, и вашу научную деятельность да, с каким-то там социальным воздействием. Видите ли, вы опять не обязательно это должно иметь четко какое-то там применение практическое. Это может быть теория, но просто подумайте хотя бы, да, есть ли какое-то воздействие на. Если поможет ли это решению проблем, может быть еще какие-то моменты, во вред, во благо и так далее, да? то есть тоже может быть полезно. Общественно полезная деятельность, опыт работы, если опыта работы нет, ничего страшного, если общественно-волонтерской деятельности нет, тоже ничего страшного, но вот если есть, то, пожалуйста, указывайте тоже новшество этого года, что если вы указываете, что вы работаете, у вас был опыт работы э, по там, общественной волонтерской линии, то мы просим указать целевые аудитории и категории, да, то есть это может быть образование, благотворительность, социальная работа и так далее. А, справочная информация, да, она понятна. Опять-таки, некомфортно вам давать ссылки на ваши соцсети не нужно. А, это, в общем-то, не является там обязательным, но иногда да, бывает так, что эксперты, в общем-то, смотрят ваши профили, пытаются вас найти в социальных сетях, и это тоже достаточно показательно. И то, с чего я начинала, да, и завершив работу над заявкой, вы подписываете заявку простой электронной подписи, верифицируя, что вся информация, которую вы предоставили, она верная. Что мы еще ждем, что является приложением? Это копия диплома о высшем образовании, обязательно приложение с оценками. Если ваш диплом выдан не на русском языке, мы просим приложить перевод. Да, Даже если это стра страна бывшего Советского Союза, и в принципе читаем а там и угадываем а там украинский, белорусский язык, мы все равно просим, чтобы был перевод. Он не обязательно должен быть нотариальным, нотариально заверенным, но мы должны... Как это видеть. Рекомендательное письмо. Вот здесь, что очень важно, и часто очень поступает этот вопрос у студентов первого курса, а, да, то есть требование, письмо рекомендательное должно быть подписано действующим научным руководителем, руководителем магистрской программы за ведущим кафедрой. Вот все, что было в бакалавриате, рекомендательное письмо с места работы, это не принимается к рассмотрению, я говорю сразу. И у многих возникает такое опасение, что я вот только поступил, я месяц отучился, меня никто не знает, мне никто ничего не напишет. Но смотрите, секрет в том, что вас по какой-то причине уже выбрала комиссия, вы прошли конкурс, вы на эту магистрскую программу так или иначе поступили. Поэтому поверьте нашему опыту, о а вас в ВУЗе знают гораздо больше, чем вы думаете. То есть если вас по какой-то... Причине среди множества других студентов выбрали, значит, вы уже достойны и вы уже обладаете какими-то преимуществами по сравнению с другими. Вот пусть об этом в письме и написано будет. И да, обязательно мы просим, чтобы это было, ну, как бы указали, кто вы, указали, кто человек, который вам дает рекомендацию, и, собственно, почему этот человек вас рекомендует к участию в магистрской программе. И мы просим обязательно, чтобы под рекомендательным письмом стояли, естественно, фамилия имя, отчество человека, который дает это письмо, должность и контактные данные. Это электронная почта и это телефон. Тоже такие казусные случаи из прошлых лет, когда рекомендательные письма писали на себя сами студенты, и, к сожалению, писали с такими грамматическими ошибками, которые понимают, что доктор наук никогда не сделает. Доктор наук на доверии подписывал это письмо, и к нам это приходило, ну, в общем-то, в достаточно таком забавном виде. И мы в идеале, конечно, да, рекомендательное письмо должен писать научный руководитель. В реальных условиях мы понимаем, что очень часто бывает так, что ты напиши что-нибудь, я тебе подпишу. Но все-таки э, добивайтесь того, чтобы рекомендательное письмо шло от человека, который... Э, вас знает, который может это рекомендательное письмо подтвердить, и были тоже случаи, когда, к сожалению, там пытались подписать за кого-то, пытались вырезать печать факультета, поставить на письмо, это все прекрасно распадается на части в графическом редакторе при проверке, и потом выяснялось, что руководитель отъехал, не мог подписать, печать мы вовремя поставить не смогли, вот воспользовались, чем можно, Ну вот печальные очень последствия, поэтому... Опять, есть достаточно времени для того, чтобы вам вот сейчас закрыть эту историю красиво, своевременно и собрать рекомендательные письма и справки э, вовремя. Да, опять, справка из вуза, я об этом уже говорила, обязательно <coughs> с печатью, но соответственно, подтверждает ваш факт обучения в магистратуре с датой окончания. И на сайте фонда есть отдельный раздел, требованный к сопроводительным письмам и справкам для заявителей, им тоже рекомендуем э, воспользоваться. Что еще можно приложить при наличии? Если есть дипломы о э, более раннем образовании, если вы являлись победителями, участниками конкурсов. При этом иногда бывает так, что у человека, я не знаю, человек просто коллекционирует эти дипломы в хорошем смысле, да, их гораздо больше, чем пять. Вот здесь тоже вопрос того, как вы можете расставлять ваши приоритеты. И, собственно, мы просто просим выбрать 5 сертификатов, 5 дипломов, 10 текстов публикаций. Вот как бы жалко вам не было с чем-то расставаться, и как бы вы не считали, что если вы 100 дипломов откселите в один файл и приложите к заявке, это вам только в плюс. Нет, это в минус, потому что, во-первых, вы, а, не умеете расставлять приоритеты, б, не умеете читать инструкции. Поэтому тоже вот такой, скажем, не основной критерий, но показательный. Это тоже, наверное, немножко на опережение, реализация права на получение стипендии. После того, как объявлен список финалистов, у вас есть 30 календарных дней на то, чтобы это право на получение стипендии акцептовать. Вы это делаете, соответственно, формируя заявление в личном кабинете, подписывая его и прикладываете справку из ВУЗа, подтверждающую обучение, и справку из банка. Соответственно, право на получение стипендии утрачивается в случае, если лишается... Образовательная лицензия университет, программа, уходите в академический отпуск, переводите из другой в ВУЗ, ну и, соответственно, оценки удовлетворительно, неудовлетворительно. Если право на, вернее, если не своевременно представлен отчет, то стипендия приостанавливается, и если это уже систематическая погрешность, то, к сожалению, стипендия перестает выплачиваться, но, опять-таки, это немножко на опережение. Ну, собственно, вот наши консультации и наши контакты, которые, пожалуйста, запишите. У нас работает телеграм-канал, и к этому каналу у нас привязан чат, поэтому мы очень рекомендуем, в общем-то, для оперативной связи это использовать. Пожалуйста, подписывайтесь, и все новости мы обещаем там достаточно оперативно публиковать. Собственно, моя презентация на этом закончилась, и я готова... К вопросам и ответам. Давайте я попробую сейчас э, из чата вытащить вопрос, да, и потом, может быть, даже голосом перейдем к, к микрофону, так будет быстрее. Опять-таки, может ли рекомендательное письмо подписать Декан? Э, да, да замечательно, можно, то есть это декан, э, руководитель магистратуры, но человек, в принципе, должен знать о вашем существовании, человек, если мы ему звоним или если мы ему пишем, для него это не должно быть сюрпризом, скажем так, да, но, естественно, это должно быть официальное лицо от университета. Э, беседу в Телеграме, вы просто ищите чат, который привязан к э, Телеграм-каналу, Телеграм-канал, это он создан для общения, это не только для кураторов, это абсолютно для всех, это для заявителей, для кураторов, то есть, ну, мы, конечно, просим соблюдать этические нормы, но, тем не менее, он открыт для всех, собственно, это и было нашей основной идеей. Да, Спасибо за на, э, вспоминание о том, что мы обещали сделать вебинар э, по тому, почему чаще всего не допускаются заявки. В прошлом э, конкурсе, к сожалению, вот эта вот вирусная обстановка немножко наш, нас подкосила. Тем не менее, спасибо за вопрос. Я обещаю, что в следующий вебинар мы обязательно эту часть э, включим. Запись трансляции... Э, будет размещена, будет обязательно сделана и будет размещена на сайте фонда Потанина и вот в том блоке, где все про конкурс, и будет обязательно, соответственно, если кому-то нужно, и там же будет презентация размещена, да, то есть если кому-то там э, нужно будет когда-то обратиться к презентации или к записи, пожалуйста, но я хочу сказать, что вы, наверное, еще до 20 ноября успеете от нас устать. В плане консультации, то есть э, это не... Э, как бы мы не прощаемся, это сегодня вот не, не эксклюзив ни в коем случае. Достижения культурно-творческой деятельности, да, конечно же, принимаются. Смотрите, что… Наверное, вот здесь я бы хотела скорее прокомментировать. Это может быть спорт, культура, все что угодно, но здесь бы я смотрела на срок давности. Я понимаю, что все достижения близки, очень сердцу дороги, тем не менее, все, ну, я не знаю, если это был какой-то всемирный конкурс, когда вы еще были там, я не знаю, в школе или э, на первом курсе э, бакалавриата, э, прекрасно, да, но вот э, ретроспективно прикладывать все за, я не знаю, там, 10-15 лет э, не нужно». Но все, что дополнительно о вас может сказать, как о, не знаю, как о личности, да, пожалуйста, прикладывайте. Естественно, что... Да, выписку из зачетной экзаменационной ведомости прикладывают только студенты второго курса. Более того, портал устроен таким образом, что вы заходите, вы пишете, вы отмечаете: я студентом первого курса, я студент второго курса. То есть, если вы отмечаете, что вы студент первого курса, у вас портал даже не затребует никаких справок. То есть, если он как бы вы студент первого курса и портал говорит: давай ко мне справку, вернитесь и посмотрите, что вы отметили. Это только для студентов. Второго курса. Так. Естественно, смотрите, если студент, то есть у нас можно ли участвовать там на протяжении там, двух лет в конкурсе, естественно, если вы принимали, кто-то подавал заявку в прошлом году не прошел на первом туре или не прошел на втором туре. Естественно, вы можете подавать заявку в этом году, ни в коем случае. И, ну, за исключение только, если у нас были какие-то серьезные претензии. Если был плагиат, если были какие-то вот этические нарушения в документах. Все остальное, конечно же, пожалуйста. И на самом деле у нас ну, достаточно много случаев, когда возвращались студенты, возвращались достаточно успешно на следующий год здесь никаких ограничений нет. По поводу языка и стилистики, наверное, ССР, как бы я сказала, допустимо ли применение жорганизмов, И если вы для себя лидеров не приемлете, это, это ваша позиция. Да, которая совершенно, которая имеет право на существование, как я говорила, здесь нет правильного ответа. да, Никто не ждет, что мы получим сейчас, я не знаю, 6 тысяч сочинений, в 6, в 6 тысячах мы все радостно прочитаем, что лидером считается Владимир Олегович Потанин. Очень лестно Владимир Олегович сам заявки эти не читает, а, поэтому нет, вот, вот ровно то, как... Что вам откликается, да? Но опять-таки просим объяснить, почему вы считаете, что лидеров не существует? Кто, ну, мне бы тогда, наверное, было интересно узнать, а... ну, скажем, вы... Ну, если речь идет о каких-то э, глобальных переменах, да, каких-то изменениях, э, это легче делать одному или легче делать в команде? Должен ли быть, если в команде, то должен ли быть э, все-таки какой-то лидер, условно, да? А что мы делаем с руководителями государств? Вот какие-то, ну, подумайте, ну, абсолютно нормальная позиция, что, э, да, вы не признаете лидерство, это прекрасно. Сроки отчетности вы смотрите, смотрите, если вы студент первого года обучения, вы ставите вот ровно то, что вам известно на данный момент, и дальше сроки отчетности, как только вы переходите на второй курс, они корректируются. И да, возвращаясь там так, к стилистике с у нас будет отдельный вебинар еще по академическому письму и по... Ну нашим рекомендациям, скажем так. Опять-таки мы все, все, что мы говорим, носит строго рекомендательный характер. Дальше вы сами решаете, как вам э, поступать, принимать или нет и, и так далее. И здесь тоже хочу сразу сказать по поводу э, цитат. Да, а поскольку мы, да, мы проверяем на плагиат, да, эти цитаты они как-то выбираются и индексируются, но все-таки мы хотим видеть и особенно не мы эксперты хотят видеть а, вас. И вот если у вас эссе состоит из одних цитат, но за этим достаточно сложно увидеть вас как личность. Да? То есть это можно оценить, ну я не знаю, наверное, в лучшем случае, что вы читаете и как внимательно вы это читаете, да? но не, не совсем, наверное, вас как, как отдельную единицу общества. Поэтому цитирование, оно допустимо, но опять-таки наша рекомендация им не злоупотреблять. Про то, какой конкурс, смотрите, опять, как будет в этом году, мы не знаем, но у нас, то есть, вот конкурс, исход, скажем, второго тура, он математически предсказуем, потому что к финальному этапу приглашается не более двух тысяч человек, и в финалистах 500, да? то есть здесь конкурс один к четырем. В прошлом году было зарегистрировано на конкурс более 6 тысяч заявок, я могу сейчас ошибаться, да, но около 4 тысяч заявок ушло на экспертную оценку, и, соответственно, мы выбрали 2 тысячи человек, то есть там был один к двум. Наверное, вот из -за тех заявок, которые были допущены в конкурс. Еще хочу сказать, что заявки читают как минимум два эксперта. Это ни в коем случае не сотрудники оператора конкурса, ни в коем случае не сотрудники фонда Потанина. Это привлеченные эксперты дополнительные. И, и в случае, если наблюдается сильное расхождение между оценками двух экспертов, в этом случае заявка ваша уходит на оценку третьему эксперту но еще вот один момент смотрите ни в коем случае ни под какими вообще пытками и мольбами мы не разглашаем и не комментируем результаты экспертных оценок это прописано в принципах и правилах и мы просим собственно вот к этому отнестись с пониманием потому что к сожалению не всегда выстраивается конструктивный диалог. То есть, когда мы будем, я пообещала, да, мы сделаем, скажем, вот почему не допускались заявки в прошлом туре или какие были общие комментарии экспертов, но это обобщение. Это ни в коем случае мы не берем никакую конкретную заявку и по ней не проходимся, не рассказываем. Копию диплома заверять не нужно, потому что, в принципе, есть сайты, на которых можно, там, не номер на науки, да, на которых можно, на которые можно зайти и верифицировать ваш диплом. Рекомендательные письма на плагиат мы не проверяем, мы на плагиат проверяем только содержательную часть сочинений, но при этом, смотрите, мы рекомендательные письма смотрим, сопоставляем от студентов одного направления, одного университета. Да, то есть, если подаетесь вы и ваши коллеги, у вас один научный руководитель, вот чтобы там текст письма был все-таки разный. Ну, смотрите, вот те, у кого кто уже ушел на удаленку. И у кого возникают сейчас уже проблемы с доступом к научному руководителю, давайте, пожалуйста, мы оставляли наши э, контактный адрес и контактный телефон, пожалуйста, давайте мы все вот эти вопросы, обещаем, мы будем решать оперативно и будем решать в индивидуальном порядке. Это вас ни в коем случае не должно останавливать от э, участия в программе. Мы это смотрим. Что касается каких-то подтверждений, да, вот если в плане подтверждения вашего обучения в магистратуре, пожалуйста, не прикладывайте нам приказы. Так, вот Когда идет приказ на 200 страниц, найти вашу фамилию ну, вот физически невозможно, особенно когда это вот 4-5 тысяч заявок обрабатываешь проводишь эту техническую экспертизу. Выписка из приказа, где будет только ваша фамилия указана, да, прекрасно, замечательно. Что касается подтверждения вашего участия в конференции, да, если есть программа конференции, если есть ссылка на эту программу, прикладывайте, это не обязательно должен быть там сертификат или диплом участника, да. Вы заявлены в программе как спикер, супер, это подойдет. Публикации учитываются не только за период обучения в магистратуре, если это связано с вашей работой текущей, то, да, пожалуйста, прикладывайте, опять-таки, те публикации, которые вы считаете нужным, здесь нет срока давности. У нас очень часто возникает, скажем, наверное, проблема больше с преподавателями, которые, ну, у которых, я не знаю, там публикации уже за 10-15 лет, они никак не могут... Вычинить, что же им, от чего можно отказаться, со студентами такой нет проблемы, да, то есть мы рекомендуем, как бы за последние, вернее, пять публикаций срок вы определяете уже сами. Особенно если это имеет какое-то отношение к, к вашей работе. На справках из ВУЗа наименование под, направления подготовки можно не прописывать. да, я, в прошлом году, по крайней мере, у нас было достаточно много справок, когда код зашифровывался, ну вернее, когда направление зашифровалось кодом. И тогда вот а, это тоже проходит. Если диплом другой страны, и если какие-то серти... если диплом другой страны, смотрите, вы же подавали сюда документы, и есть определенный порядок, регламент, прописанный Министерством образования и науки высшего образования, да, когда поступают иностранные граждане. Вот в каком виде вы этот диплом сдавали сюда, да, в таком виде вы можете приложить его к вашей заявке, это прекрасно совершенно. А, диплом другой страны, ну то есть заверять его не нужно, да, но перевод должен, соответственно, быть вот, не знаю, настрифицирован, по-моему, так это правильно называется. А, Содержательный отчет по окончанию программы, он сдается, то есть все общение, со, после того, как вы становитесь стипендиатами, чему мы вам всем совершенно искренне желаем. Вы, соответственно, все общение ведется через ваш личный кабинет. И, соответственно, туда вы загружаете ваши оценки, и туда же загружаете финальный отчет. Содержательный, в котором вы... Описывайте, ну, если есть что, описывайте, что с вами хорошего случилось за то время, когда вы были стипендиатом фонда Потанина, и, допустим, я не знаю, может быть, вы будете участвовать в каких-то других конкурсах фонда, да, есть там практики личной филантропии, есть летняя школа, может быть, что-то вам там придет в голову, и вы это воплотите в жизнь, да, может быть, я не знаю, вы съездите на какие-то конференции благодаря стипендии, может быть, у вас будут какие-то публикации, вот, собственно, это и подразумевается под содержательным а, отчетом. А, те документы, то есть, смотрите, мы не можем читать и комментировать ваше сочинения ни в коем случае, да, опять-таки, мы будем делать содержательные вебинары, на которых мы постараемся донести наши рекомендации основные, но мы все, что касается справок, и оформление рекомендательных писем, да, пожалуйста, мы готовы это предварительно посмотреть, и вы можете, соответственно, это как-то вот нам прислать на почту sp.sob.soc.invest.ru, мы это прокомментируем. И тоже такая вот убедительная просьба, да, если у нас, ну, вдруг, да, письма уходят в спам вы от нас в течение одного-двух дней не получаете ответа, пожалуйста, там позвоните нам, попросите, чтобы мы нашли ваше письмо, или там продублируйте, то есть вот иногда действительно человеческий фактор такой, что, ну, я не знаю, не, вы, не выловили от, из спама, подумали, что ответили и, и пропустили, какой-то дежавю случилось, но мы доступны к контакту в любой форме, там, не знаю, телеграм, почта, телефон, пожалуйста, пользуйтесь, мы, собственно, для вас и отрабатываем. Все документы, которые вы прикладываете на иностранном языке, да, то есть вот сертификаты, дипломы. Если у вас даже были публикации на иностранном языке, мы в этом случае просим не заверенный перевод, но приложить, да, то есть, если это статья на английском языке, там на французском, на немецком, пожалуйста, краткую аннотацию дайте, пожалуйста, дайте э, в заявке, потому что, ну. Мы не можем требовать от наших экспертов, чтобы они владели всеми э, языками. А, система, которая проверяет на плагиат, в течение двух лет это был э, да, антиплагиат, но не антиплагиат ВУЗ. У нас более обширная э, э, подписка, да, и то есть там можно разные опции. Ну, в том числе антиплагиат ВУЗ — это одна из, э, один из блоков, на который мы подписаны. А, так... Вот запись будет выложена в соцсетях фонда и на странице сайта фонда, которая посвящена стипендиальному конкурсу. Смотрите, тема с, то есть, если вы сейчас являетесь студентом первого курса, да, и у вас, ну, или вообще по каким-то еще причинам у вас меняется в процессе тема диссертации, мы ожидаем все-таки, что ваше эссе, оно будет по как минимум по тому направлению, на которое вы заявляетесь. То есть, если вы социолог, допустим, эссе по квантовой физике научно-популярного у вас не должно быть. Все остальное, оно допустимо, и оно, да, как бы эта жизнь, понятно, ничего страшного в этом не будет. Вот вопрос: считаетесь сотрудник бюджетной образовательной организации? Вы, я не думаю, что вы считаетесь государственным муниципальным служащим, да? То есть обычно этот статус он, я не знаю, допустим, у депутатов, он у сотрудников министерств и ведомств, он у сотрудников администрации, сотрудник ну, того же ВУЗа, там, допустим, или преподаватель школы, это не муниципальный служащий, не государственный служащий ни в коем случае. Действующие грантополучатели не могут участвовать в конкурсе, конечно же, речь идет только о конкурсах фонда Потанина. То есть, если вы являетесь стипендиатом вашего университета, если вы являетесь стипендиатом президентской стипендии, если у вас там грант умника там, или еще что-то такое, это ни в коем случае на э, ваш статус стипендиата фонда Потанина не влияет. Здесь речь идет о том, что, допустим, я не знаю, вы являетесь, но вдруг вы преподаватель магистратуры, и вы одновременно еще учитесь в магистратуре по другому направлению. И вот в этом случае, если у вас есть грант, как у преподавателя магистратуры, вы не можете подавать на стипендиальный конкурс. Вот скорее здесь о таких коллизиях идет э, речь. Подача заявок, скорее всего, с большой долей вероятности, да, прогноз погоды откроется 15 октября. Специалисты фонда Потанина прикладывают все усилия для того, чтобы, во-первых, это открылось, просто портал проходит очень серьезную реструктуризацию. То есть, с одной стороны, он будет гораздо более юзер-френдли, хотя он и был достаточно, в общем-то, понятен, интуитивной сложности с этим не возникало. Это первое. Во-вторых, там будут дополнительные функции, дополнительные опции. Но вот сырую версию, которая не протестирована да, и не отлажена, наверное, не очень хорошо выпускать в. Эфир только ради скорости, потому что это вызовет гораздо больше стресса. Поэтому мы очень признательны вам за понимание, мы очень признательны вам за вот это вот решение ожидания и, соответственно, вот мы все ориентируемся на 15 октября. Опять таки, если вы получаете любые там другие стипендии, конечно же, вы можете участвовать в, в конкурсе. Да. Ну, собственно, я не знаю, если я в чате вдруг что-то пропустила, огромная просьба тогда сейчас включить микрофон и озвучить это голосом, и если у кого-то еще остались какие-то вопросы, то тоже, пожалуйста, задавайте. Да, да конечно же. Угу. А, дело в том, что я вышла замуж, у меня фамилию и, конечно, паспорт, и в университет я поступала с девичьей фамилией, и, соответственно, это займет время, не моей фамилии в базе данных. Могу ли я как-то приложить здесь два брака, Да, конечно же, конечно. Угу. А, смотрите, я сюда продублирую еще э, раз. Ой, извините, ответила в частное сообщение. Да, я продублирую сейчас э, ссылки на принципы и правила и на э, форму заявки образец заявки, который уже сейчас есть в доступе в PDF. Поэтому, пожалуйста, вот ознакомьтесь и посмотрите. Это будет полезно. Опять-таки, рекомендательное письмо должно быть только одно. И вы сами выбирайте, какой человек вам его напишет. Да, То есть это уже на ваш выбор, кто вам там ближе, да, это или научный руководитель, или э, руководитель направления, это, собственно, ваше, ваше право. Так, еще раз повторю, запись вебинара, она, конечно, будет выложена не сегодня, но она будет доступна э, на сайте фонда и в социальных сетях фонда. И мы то, точно так же там продублируем ссылку на запись в нашем телеграм-канале, чтобы вы могли там э, посмотреть. И, собственно, да, я еще раз вот хочу сказать, что пользуйтесь всеми э, способами э, коммуникации с нами, потому что вот не бывает глупых вопросов, лучше все э, выяснить и договориться сразу, нежели чем потом какие-то обидные мелочи всплывают уже после того, как вы заявку подали, и мы ничего с ней не можем сделать заявку не, не все заявки принимаются на портале вот та форма заявки которую я сейчас э, ссылку на которую я отправила это просто образец для вашей информации то есть там как раз есть все темы сочинений которые там с до да, которые вы можете начать уже думать прежде чем у меня вообще в принципе мы всегда вот уже из года в год э, мы э, э, рекомендуем э, Сначала все-таки не спешить на портал и не спешить вот это сочинение там с заливать. Да? А, эм, то есть, скажите, вы не можете открыть ссылку, какая ссылка не работает, скажите? Которую я разместила. Смотрите, ну, интересно, потому что, ну вот не знаю, у меня. Открываться. Давайте я еще раз в Телеграм-канале попробую э, продублировать. У меня все, все сейчас работает. Э, вот. а, смотрите, если вы сейчас э, становитесь… То есть заявки вручную вы не отправляете. Вот то, что те ссылки, которые я дала, это… Ну, принципы и правила, это вообще, в принципе, ну, я не знаю, да… Наверное, нам тест когда-нибудь нужно сделать, Значит, вообще, насколько человек внимательно ознакомился, потому что там прописано вообще все, вот абсолютно, вот, вот все шаги, которые там, ну, не знаю, настолько детальная дорожная карта, что заблудиться там, читая внимательно принципы и правила, достаточно сложно, поэтому мы рекомендуем все-таки к этому, вот, ну, как-то держать под рукой на, на протяжении всего времени общения с фондом Потанина. Это первое. Вот ссылка на э, заявку. Это сейчас с вами э, вам ознакомиться, но заполнять ее вручную и присылать нам на электронную почту ни в коем случае не нужно. Как только портал заработает, вы, заводите, вы заходите на портал. И мы опять-таки дадим тоже объявление, что все, ура, бежим и заполняем. Вы заходите на портал, вы регистрируете личный кабинет, и вы уже тогда работаете в этом личном кабинете. Все исключительно в цифре, все исключительно через портал, руками ничего не делаем. Если вы сейчас являетесь, то есть, если вы станете стипендиатом фонда, да, то после по окончании получения стипендии вы можете, естественно, идти на госслужбу, это не возбраняется. Просто когда госслужащий на какой-то позиции, да, получает деньги от частного фонда, потом все равно кто-нибудь, когда-нибудь найдется какой-нибудь добрый человек, который скажет, что вот таким образом фонд лоббирует свои интересы. Далее, если у вас ссылки не работают, пожалуйста, напишите нам на почту, мы вам тогда ответным письмом пришлем. Да, вот тот частный вопрос от Петра Шепелева, который вы прислали, я уточню в фонде обязательно и... Вам отвечу, к сожалению, но опять-таки далеко не все сотрудники имеют статус гос, даже госучреждения являют, имеют статус госслужащего, да? то есть у меня есть знакомый, который возглавляет одну из подведомственных структур, вот он является госслужащим официально все его сотрудники и подчиненные не являются то есть на них это не распространяется да поэтому вот здесь уже смотрите сами но я еще раз уточню как бы формально ну возможно варианты здесь повторюсь по поводу рекомендательного письма рекомендательное письмо только от вашего текущего научного руководителя. да, Ни в коем случае ничего из предыдущего вуза мы с собой не забираем, и от текущих работодателей мы даже рекомендательные письма не предоставляем. Опять-таки, если есть какие-то сомнения, хотите проверить, пожалуйста, напишите нам, мы еще раз вам это объясним. Если вы собираетесь участвовать в конкурсе, ну смотрите, если иногда бывает так, что публикация принята в печать, но она еще не вышла, но вы уже знаете там выходные данные, примерно хотя бы, да, вы знаете там ISBN сборника, вы знаете примерно дату выхода, там, не знаю, март 2021 года, прекрасно, вы можете просто вот так и указать. Если еще ничего... Не вышло, да, и не опубликовано. Если вы, смотрите, если вы знаете по выходные данные ваших статей и публикаций, которые будут в обозримом будущем, скажем так, да, то, пожалуйста, укажите те данные, которые у вас есть на руках. Это, это допускается, это нормально. А если, ну, если статья на этапе передачи в редакцию, но попробуйте, смотрите, если вам комфортно, к, допустим, к заявке, приложить текст статьи, и вы не боитесь, что это не там как бы, ну то есть со стороны фонда, конечно, никаких утечек не будет, но если вот как бы у вас нет никаких опасений, вы тогда можете приложить текст статьи, допустим, вы можете написать, что это вот как раз таки на этапе передачи находится, То есть смотрите, здесь уже ваш, ваш уровень э, комфорта. А, Опять-таки мы не ставим каких-то четких критериев за какой период вы должны предоставить информацию о достижениях, но мы ожидаем, что это, то есть если вы студент первого курса магистратуры, было бы логично, чтобы это хотя бы был там, первый курс э, бакалавриата, допустим. Uh, ну, вернее, за, за бакалавриат, да, то есть uh, за школьные годы, но только если совсем что-то вот, вот, ну, я не знаю, да, бывает, что на lifetime достижение, которое вот с вами идет всю жизнь. Ну, как бы то, что было там, да, в, в рамках бакалавриата, вполне допустимо. Опять-таки, ну, смотрите, сами здесь, здесь очень сложно давать рекомендации, мы просто просим, да, как-то ограничиться количеством и посмотрите на, действительно, на качество, что о вас может сказать то или иное достижение. То есть, помимо того, вот здесь вот нужно забивать не количеством дипломов, да, или не количеством там публикаций, а, я бы сказал вот эта вот конвертация количества в качество, она должна происходить. То есть вы посмотрите, что о вас, какие выводы о вас можно сделать, да, что о вас это показывает, и что лучше всего там вас демонстрирует. Поэтому, вот, пожалуйста если за школьный период за колледж и вы сейчас студент магистратуры но опять-таки можно все хоть за период детского садика наверное если бы я была экспертом и читала бы вашу заявку я бы наверное спросила, а почему, допустим, вот за 4 года обучения в бакалавриате ничего не происходило? Или это действительно, я не знаю, вы заканчивали, допустим, колледж по одной специальности, и сейчас вы в магистратуре совершенно по другой специальности, вы хотите показать, какая вы разносторонняя развитая личность. Прекрасно, тогда просто, ну, где-то покажите, почему вы это делаете, да, то есть, чтобы вот не было этого вопроса, а как было весело и активно в колледже, а потом вдруг с приходом в университет все стало грустно и, и, и, и монотонно. То есть вот, опять-таки, ну, наверное, как в, любой, как, как в любой жизненной ситуации, вот если вы что-то делаете, если вы что-то говорите, объясняете, почему. Да, то есть э, мы говорим, что, э, к сожалению, эксперт не может вам позвонить и не может с вами пообщаться и задать какие-то наводящие вопросы. Поэтому человек, который вас никогда в глаза не видел и видит перед собой только экран монитора, на котором мы видим вашу заявку, вот все, что он с этого монитора считает, вот то, то, ровно то представление о вас он и будет иметь. А, поэтому вот заполнили заявку, не спешите нажать кнопку «Подать». Только если не, это не 23.58, 20 ноября. Дайте Заявка может находиться в черновике до того момента, как вы нажмете кнопку «Подать». Отложите, вернитесь через несколько дней, перечитайте, все ли понятно, нет ли каких-то вопросов, не возникает ли каких-то сомнительных моментов или каких-то двойных толкований. Вот только после этого смело нажимайте кнопку «Подать». Да, вот, наверное, опять-таки, вот я вот эту вот э, люфт между анонсом конкурса и запуском портала, я это рассматриваю исключительно в плюс, потому что мы очень рассчитываем, что, э, ну, вы как-то переварите сейчас всю эту информацию, и уже э, к, моменту, к тому моменту, когда портал к нашей всеобщей радости заработает, это будет уже, ну, вот такой вот. Невыстраданное, но взвешенное решение, скажем так. Поэтому, опять-таки, никаких ограничений, ни на какие периоды мы не накладываем. Но хотя бы себе ответьте на вопрос, зачем вы это делаете. И, и, и все. А, да, Ольга, абсолютно, вот, абсолютно с вами соглашусь. Упакуйте и, ну, наверное, да, если мы говорим, сейчас говорит в таком, вот в терминологии, я не знаю, стартапов и каких-то таких, не знаю, или стартапов, или HR-ов, ну, продать это, наверное, ну, вот в хорошем смысле, да? То есть себя, себя как проект, себя как, я не знаю, как стартап упаковать и продать так, чтобы вот... Не знаю, нам иногда очень приятно, когда эксперты напишут, что вот да, мы прочитали там 25-30, там еще сколько-то заявок, и вот, э, вот этих вот мы хотим особенно выделить, потому что у них вот это, это и это. Поэтому, да, и я хочу сказать, что вот скромничать точно не нужно, потому что если вы о себе не расскажете, вот приукрашать там, и я не знаю, как-то врать, придумывать, это тоже не рекомендуется ни в коем случае, да, но вести себя скромно, что кто-то вдруг как-то узнает или догадается, что вы достойны, ну, нет, этого точно не будет, с хрустальным шаром никто не сидит перед монитором, поэтому, ну, рассказывайте себе правдиво, но покажите, почему, почему вы такие вот действительно хорошие, почему вы считаете, что достойны эта стипендии. И... Ну вот, не знаю, если ежегодно получается у достаточно большого количества людей, у вас обязательно получится, я вас уверяю. Еще какие-то вопросы остались? Коллеги, если вопросов на сейчас... Нет, то смотрите, у кого остались частные вопросы, все, скажем, форма заявки, она доступна по одной из ссылок, которую я там дала ранее. Там прописаны все эссе, на которые мы там ожидаем ваших ответов. И по эссе у нас обязательно будет, ну, наверное, в ближайшее уже время мы поставим дополнительную консультацию, чтобы мы с вами могли это отработать в, в таком тоже интерактивном режиме. Вот, за, еще раз повторю, запись данного мероприятия будет выложена. В ближайшее время следите за, не знаю, опять, телеграм-канал, соцсети фонда Потанина и, соответственно, сайт. Это вот как бы такие основные источники официальной информации. Плюс есть в каждом вузе совершенно замечательнейшие координаторы, которые ну, вам знают, наверное, ну если не больше, то ровно сто, столько же, сколько и мы, поэтому тоже вот, пожалуйста, обращайтесь. Так что, э, консультации в э, выходные дни, ну, давайте мы попробуем определить, какое время было бы удобно для всех, да, потому что, э, ну, вот мы выбрали выходные просто потому, что так получилось, не всегда это удачно, да, иногда приходит больше людей, иногда меньше, мы не можем угадать, но мы будем планировать так, чтобы это в первую очередь было удобно вам. Да, потому что мы понимаем, что многие студенты работают, и в рабочее время не всегда это удобно смотреть, поэтому и у нас 75 вузов участников, еще есть такой вот временной нюанс, который мы должны учитывать, да? это от Владивостока до Калининграда, вот, вот буквально, да, не... Не сочиняя, не ради красного словца, поэтому мы понимаем, что так, чтобы все-таки к нам и Дальний восток и Сибирь могли присоединиться, время всегда такое очень вот пограничное. Как бы я не любила поспать в воскресенье, мы здесь прежде всего для вас находимся, поэтому... Так, но, опять-таки, все анонсы, все обязательно объявления мы будем публиковать э, заранее, и все консультации абсолютно, они будут доступны в записи. То есть, если вы вдруг когда-то что-то пропустили, ну, это, это не катастрофа, не конец света, обязательно что-то будет. Вот. так что. Коллеги, если на сегодня вопросов больше нет, а, а вот, да, если сменили специальность, то а, а, ничего страшного абсолютно, да, это вполне, вполне, не знаю, нормальная ситуация, вас это никак не должно смущать, и таких случаев достаточно много, просто опять-таки, да, обратите это себе в плюс. Покажите, почему вы сделали такой выбор. Как раз научно-популярном эссе можно как-то на эту тему порассуждать. Поэтому вот, пожалуйста, если кто-то не знает, кто ваши кураторы в ВУЗе, да, пожалуйста, напишите, мы опять-таки с их разрешения мы дадим всю информацию, предоставим. Пишите, страница в Фейсбуке есть у нас, как у операторов конкурса фонда социальных инвестиций, на ней максимум, что мы будем делать, это проводить онлайн-трансляции, но фонд Потанина есть в, и в Фейсбуке, и в ВКонтакте странички, и, я еще раз говорю, наверное, телеграм-канал, это то, что сейчас мы будем, ну вот, самый такой, быстрый способ общения, чтобы нам не ждать нашу пиар когда они что-то где-то разместят, да? поэтому вот. и к ссылке на телеграм-канал есть привязан чат, поэтому тоже пользуйтесь, пожалуйста. опять если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните, мы очень активно включаемся сейчас в работу И, конечно, спасибо вам большое за то, что вы воскресенье потратили на нас. И мы надолго с вами не прощаемся ни в коем случае. То, те, кто переживал, что вдруг как-то не, не попали, не достучались, там еще что-то такое, то, в общем, мы еще успеем вам надоесть, это точно. Так что... А... Тогда всем удачи и увидимся в ближайшее время. До свидания.